Тоже не было у нас обзора предпоследнего этапа ПКТ в Абу-Даби. Вот, и я решил, почему бы не совместить Абу-Даби и Нидерланды в один ролик. Плюс он пойдет немного по другому формату, я просто буду озвучивать, а потом накладывать какой-то видеоматериал, а не наоборот. Вот, с вами Вархамер. Ну что же, черная полоса. И надеюсь, что, что она закончится уже в Австрии. Итак. Абу-Даби, что же у нас было на данном этапе? В хуже, хуже, хуже. тренировках все было очень хорошо. Я неплохо прокатился, там поставил неплохое время в ТТ. Вот, в принципе, ожидания были то, что ну, можно побороться за топ-5 на стартовой решетке. Но, как это обычно, бывает, все идет через жопу. И тут нас также с моим сокомандником Славой пошло все через жопу. Также, как и уже не помню, на каком этапе, а в Канаде мы стартовали со второй десятки. В принципе, не очень хорошая ситуация. но что поделать? Ну и что же, по итогу мы стартуем. Гонка у меня неплохо складывается на старте. Я обхожу буки, начинаю на внутренний радиус смещаться к первому повороту, чтобы не убить кого-либо и аккуратно пытаться его пройти. Но буки совершает позднее торможение, вклинивается между мной и Санчела вроде бы на альфе Санчело, естественно он не видел никого слева от себя и соответственно он понимал то что может спокойно пройти по голой траектории поворот врываются Буки врезается Санчела, по итогу Буки разворачивает и вместе с Буки разворачивает и меня по итогу старт прошел мягко говоря через заднее место Буки также у нас тут же ливнул из игры то есть это такой момент который надо запомнить будет и за место него катался бот. В каждой лиге выход из гонки, если у вас болит живой, проходит следующий раз вы заезжаете на пит-стоп и там уже выходите, покидаете игру. Но никак не наоборот, никогда его не это на трассе, потому что за вами, за вами остается бот, который может очень сильно ламбэкера. мешать, потому что в лиге Света ставятся 40% боты, они крайне медленные. Вот, ну что же, понимаю, ладно, хрен с ним, начало гонки, все может поменяться, можно камбэкнуть. Начинаю, в принципе, ехать, на втором кругу у нас выходит сейфтикар, я понимаю, все, отлично, гонка будет рестартиться, я смогу побороться с людьми, плюс начинают люди заезжать еще и в боксы. Ранее, соответственно, окей, все, я сейчас спокойно могу поехать на стратегию софт мидиума. Ну и что же, еду, спокойно пытаюсь догнать пилотон, ни о чем не думаю, и тут хуяк и драйв труп петлеен, заебись, сказал я себе в тот момент, потому что э, данный штраф нельзя быть под СК и ВСК, а только когда гонка возобновится. То есть я просто ехал по прямой, думая, я, что то что допустим. мы уже догнали СК, то есть лидеры догнали СК, и, соответственно, можно быстро догонять основной пилотон. Но я немножко ошибся, и не следил за дельтой в принципе. По итогу достаточно обидный драйв потому что Рестарт прошел просто, ну, для меня замечательно. Как обычно, киберкотлета у нас давала охрененные рестарты. Вот, оттормаживал пилотон когда там уже Иска стоял минуту, наверное, и пяти вот, Я же вышел с последнего поворота, когда там был рестарт, и просто прошел разум там трех пилотов уже под зеленым флагом. Но я понимал то, что у меня драйв-тру и понимал то, что, блин, если бы не драйв-тру, я бы сейчас вернулся на хорошую позицию в гонке, и можно было побороться за еще лучшую позицию. В итоге я решаю сразу драйв-тру, потому что ну, тянуть долгие очки не <связать> стоит, потому что вдруг там на третьем кругу моему драйв-тру выйдет какой-то ВСК и все. Как бы для меня это дисквал. Как бы, так лучше уж хоть как-то приехать в гонке. Ад был драйв-тру, откатился соответственно на последнюю позицию, потому что он был все-таки собран. Вот И начинаю снова камбэкать. В принципе, начинаю потихоньку неплохо камбэкать, там отыгрываю позиции, уже приближаясь к топ десятке. Вот случается у меня там неприятный контакт с Сайфером в тот момент, кто-то сбил табличку на торможении перед Шиканой в втором секторе. Сайфер начинает тормозить чуть раньше, я начинаю тормозить плюс-минус от 100 метров, но у меня больше скорости, соответственно, я начинаю уже управлялся с ним. Сайфер этого не заметил. И он начал поворачивать по угоночной траектории, и, соответственно, врезается в меня и ломается переднее антикрыло. Вот. По итогу я там пропускаю вперед. Что-то по темпу 30. тоже не случилось 30. в тот момент, 30. похоже. 30. Вот. И начинаю пропускать всех позади идущих пилотов. По итогу падаю обратно, начинаю снова камбэкать. Но потом в середине гонки меня разворачивает. И по итогу все. Так вот, в этот момент для меня гонка была закончена. И все, я приехал там в не очках, там где-то вообще на последнем месте, в общем, полный пиздец они, а гонка, если мягко так говорить. Вот, поэтому будем переходить к уже Нидерландам. В Нидерландах тоже была веселая гонка, те, кто смотрели стрим, помнят, какой пиздец там произошел. Вот, по квалификации тут было более-менее, так сказать, но... На последних кругах мы со Славой в квалификациях запоролись и могли на самом деле улучшать круг. Вот у нас там была очень большая плотность, очень высокая плотность. Где-то третьего места до десятого там что-то в районе двух-трех десятых плотность такая, ну то есть, неплохо. Вот и я там спокойно мог играть на последней попытке одну-две десятки и стартовать очень высоко, но, к сожалению, не смогла, не смогла нам. Да. По итогу Слава мы стартовали на 6 и 7 позиции. В принципе, не так плохо, но могли и лучше. Вот. На старте, в принципе, у меня он провалился. Слава же смог остаться на своей 6-й позиции. Я откатился на 8 -ю. И все шло у нас хорошо до примерно 5-го круга, когда у нас пошел полный пиздец. У нас вылетает хост-лобби. Соответственно, после этого у нас также еще вылетел Мирандикс. И я решил то, что у нас вышел эскап из-за этого. Я решил заехать в боксы, взять медиум и ехать до конца до дождя. Гонки у нас должен был пойти дождь где-то с 20 какого-то круга. Вот из-за этого всего, то, что я заехал в боксы, у меня произошел рассинхрон со всем сервером. А именно, я выезжаю в боксах у себя из боксов и нормально еду там за позади идущим за сейфти каром. Меня догоняет Снежок а, и, соответственно, у Снежка Давай. он меня не видит. Как, как, то есть у меня с ним рассинхрон, то есть у всех остальных я стою Шутил. в боксах якобы. Могу, да, По итогу ну, меня убивает Снежок, но, опять же, это не это он, он виноват, не он, он, это виноват именно вот рассинхрон банально. Я влетаю в стенку еду вновь в пяты, потому и что, что блин, с антикрылом полный пиздец теперь произошел. Понял. И ставлю теперь себе уже софт. Вот меня еще второй раз там успели немного развернуть во втором секторе, но это уже хотя бы <соединяем> без поцелуя в отбойник. Но все равно у нас пришел в гонке полный пиздец, то есть помимо меня еще пострадал Файерга, он тоже вроде умер из-за растенхрона, и также два пилота это Фотис Икс и Мирандекс, которые улетели в круг от лидеров, то есть назад именно. И по итогу 4 человека, у которых как бы гонка, ну по сути, зруинена. Ну у меня, ладно, еще наполовину, то есть я там еще кое-как смог камбэкнуть. Ну у трех человек прям вот просто она полностью зруинена. И у нас не дается даже никакой рестарт в принципе, то есть мы продолжаем ехать дальше, хотя в нормальной ситуации это обязательный рестарт без каких-либо вопросов. Но его нету. Ну окей, окей, я еще более-менее пытаюсь вернуться в гонку. Народ начинает там потихоньку также заезжать в боксы. Плюс-минус я начинаю камбэкать неплохо. Начинается у нас дождь, я там также заехал за уже промежутком, даже чуть раньше, чем дождь Мирил полную силу мать пошел, мать то, мать. то есть когда запретили ДРС использовать. И я уже в тот момент вышел где-то на седьмую позицию, и у нас вышел safety car на трассу, вроде кто-то разбился. Вот по сейфтикарм я решаю то, что надо сжечь все топливо, что у меня в данный момент есть, потому что использовать топливо, но обогащенку на полную кругу я не буду уж точно в дождь. Вот только там на каких-нибудь прямых. И начинаю потихоньку сжигать, сжигать, сжигать, и на чертовом кругу мы уходим на первый банкинг в первом секторе, и на выходе из него меня разворачивают. И все, как бы я откатываюсь назад без какой-либо возможности нормально бороться, потому что, ну, в Нидерландах и так сложно обойти кого-либо даже в сухую погоду, а в дождь это просто ну, миссия impossible как бы становится. То есть, ну. Ты просто едешь за человеком в грязном воздухе, в поворотах у тебя просто дикий андерстир, напрямой, ты там ну как-то из последнего бенка еле-еле выходишь. Но догнать кого-то там, кто едет также на кнопки ну это очень сложно. По итогу второй раз я финиширую в не очках, и для меня это уже было таким, ну блять, окей. В ЗТФ конечно, я фейлил, но я хотя бы придержал все время в очках. Даже в Монако я умудрился на десятом месте приехать. А тут же просто полный пиздец, как бы, ну, такого пиздеца у меня, наверное, с момента Сингапура в РСВВИНИ не было давно, хотя и там уже финишировал в очках. Вот, по пойду тоже все это, я понимаю, что надо как-то будет это исправлять, и надеюсь, что в Австрии все получится, и удастся нормально проехать квалификацию и гонку, и показать достоин, так сказать, результаты, заработать очки, которые, к сожалению, я просрал за последние две гонки и по итогу там мы в КК упали очень сильно там до пятой позиции с третьей то что наши оппоненты набирали все-таки очки а в Абу только слава набрал очень хорошие, я вообще ничего не набрал в Нидерландах у нас не повезло там слава имел э, штрафы из-за этого он укатился далеко ну штрафы еще оспорят но тоже далеко же слава не вернется к сожалению вот так что как-то так оно остается у нас Четыре этапа, если я правильно помню, до конца сезона. И надо по максимуму набирать очки. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся уже в Австрии в эту субботу. Пока-пока и удачи.